Наконец-то! Наконец-то нашел этот гребаный лобби со спорткарами. Не думал, что это так сложно найти лобби со спорткарами, блин. Потому что все либо на суперкарах катают, либо выбирают мотоциклы. Хотя мотоциклы, как вам, не бесполезны, на них вообще не интересно. Типа такое что-то. А то, блин, после первой каточки на паре, и там, мне чел чисто подосрал. как обычно эти олухи, которые сбивают страсы, и вообще насрать на все. Подосрал, не получилось нормально так протестировать. Ну, как получилось, но не совсем. Сейчас, может, сейчас повезет нормально. Тут раз без бездорожья, и без всякого такого. А, кстати, о самом конце стою, окей. Так, ну челы, как обычно, шарят. Ну, в принципе, как я и говорил, у нее старт не такой бодренький. И там, кстати, на Итальке, пацаны. Причем двое. Старт у нее не такой бодренький, как у Италии. Но тоже неплохо. Я просто очень сильно надеюсь, что в этой гонке меня не будут пытаться специально вы... выкинуть с трассы, так сказать. Вот вот, вот, вот вот, так вот. типа. А, так он еще и себя, так скажем, подосрал. Понял. Да-да-да, да-да-да, да-да-да. Блин, еще, кстати, радио играет это плохо. авторские права, штука такая блин, на ну, таких вот на ну, таких довольно крутых поворотах на самом деле приходится немножко оттормаживаться, потому что ну, не поворачивает он довольно ну, не поворачивает пари, довольно резко. ну ладно оттормаживаться это такое лучше оттормозиться и нормально войти в поворот, чем влепиться куда-то и вылететь правильно-правильно готан вот но ну, я его вот не смог выкинуть типа хотя если бы меня вот так вот пинали я бы уже вылетел нафиг сто процентов но я чувствую на самом деле что довольно сложно на паре против италии соревноваться Вот как минимум из-за разгона. Разгон у Итальки реально по получше будет. Пошустрее она будет. Так, а вообще меня почему-то клонит влево. Не понял почему. Ляпнулся где-то там. Видать. не дико просто клонит влево. Ой, влево, вправо. А, я вижу. Да, я вижу. Бамперочек-то отвалил немножко. Это, конечно, проблема. Но сейчас я, естественно, не собираюсь ребутаться чтобы у меня тачка была целая абсолютно не имеет сейчас смысла ну, сейчас я обогнал этого человека исключительно за счет воздушного кармана ни больше не меньше Ну, он меня, здесь, естественно, догнал, потому что у него максималка, скорее всему, выше. <coughs> Математических данных, скажем так, я не помню. По скоростям. Что у пари, что у Италии. Ну да, но здесь, в принципе, рассчитывать на первое место нет смысла. Я здесь уже их никак не обгоню. Тем более меня еще и конит, блин, писец. Да, надо да, да, там уже финиш, ну блин. Хотя бы третий, на там спасибо. <звы> Такое а что Ладно, следующую кое попробую на Италии сгонять, если будут спорткары. Посмотрим, что получится на ней. Пария хорошая, хорошая, но соревноваться стали сложно довольно. Может, это конкретно в этой ситуации, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Так, ну отлично. Долго ждать не пришлось. Практически сразу. Следующая же карта точно та же. Соперники те же. Вырубить музыку, музыку, музыку. Музыки нет, музыки нет, музыки нет, музыки нет, музыки нет, музыки нет, музыки нет. Музыки нет. Отлично, спасибо. Так. Э... Хм. Но он типа поставил бесконтакт на спорткарах. Такое что-то, конечно. Ладно, неважно. Главное, что личные включены. Соперники те же, то есть там по идее должны быть те же сейчас ребятки на Итальках. Хотя нет, один ливнул точно. И второй, по-моему, ливнул. Ладно. Сейчас все равно попробуем на Италии. Там есть 264-й левел, то есть он скорее всего, не скорее всего, 100% со своей тачкой. 50-й тоже может быть. Сейчас, сейчас сразу же и проверим. Да, много, много, очень много новичков после раздачи. Хотя сейчас в рок старых столько халявы, что Купить себе какую-нибудь хорошую тачку. Спорткар, суперкар вообще не составляет труда. Тем более, если ты не собираешься во в эти предприятия и прочее. Хочешь просто вот погонять, то... Очень даже. Так что сейчас попробуем. Сейчас возьмем отельку. Прокатимся на ней. Я давно на самом деле на ней уже не ездил. Отчасти это из-за того, что в основном все гонки на суперкарах происходят. И, типа, спорткаров практически не бывает. Да и плюс я и таль... Ой, парень себе приобрел. И хотел попробовать как раз. Типа, блин, ну, мне нравится парень, мне нравится, но... У нее медленный разгон. По ощущениям, исключительно по ощущениям. Италия, ты такой нажимаешь кнопку газа все это сразу полетел так, Маркнуть не успеваешь как ты уже вылетел куда-то У нее допустим из-за излишка максимальной скорости я очень часто на всяких вылетах типа перелетаю нужные мне чекпоинты И мне приходится типа резаться из-за этого я теряю позицию То есть Просто из-за излишка максималки Ну просто, просто смотрите ну, типа тут, конечно, с турбо никто не стартовал, но, тем не менее, типа, она просто вжух, и все, и улетела. И сра сразу чувствуется вот это вот, э то, что управление у нее очень-очень резкое. У меня, кстати, чуть сердце потому что не остановилось. Хорошо, что это контакта, потому что сейчас бы меня там вынесли нахер. А, еще у Италии есть такой заскок, что вот на вот таких вылетах ее очень часто может как-то перекосоебить, и она такая, типа, э, вправо или влево очень жестко начинает закручиваться, типа, хотя ты вроде вылетал ровненько, типа, прямо. Тоже не знаю, с чем связано. Может, из-за того, что вот у нее резкое управление, типа, иногда ты подруливаешь такой. Из-за этого у тебя колеса немножко стоят неровные и, типа... Вылетаешь с поворота так. Кто-то взорвался. Но чел, который едет за мной, он, по-моему, тоже на Итальке. Но вот у нее, по сравнению с парией, вот если ты так интенсивно работаешь рулем, да, на таких поворотах, в принципе, можно практически не оттормаживаться. Но надо быть осторожным с заносом. На парии же надо оттормаживаться хорошенько. Просто посмотрите, посмотрите. посмотрите, просто куда я вылетел. Я сразу залетел в трубу. На паре я бы так не залетел. Ну, типа видно было как раз в прошлой гонке, что я не залетал на паре туда. На Италии я просто в трубу сразу залетел. на это жесть. Не, реально, у нее так излишек просто набора скорости. Довольно много гонок я из-за этого проигрывал на ней. Тут, скажем так, надо изучить все точки... Чтобы знать, где тебе надо тормозиться. Чтобы не перелететь нужный чекпоинт. Потому что она реально она очень далеко вылетает иногда. Даже если у тебя разгона супер большого не было, типа, все равно. Потому что она стартует как бешеная, как неуменяемая. Паренек держится сзади, сильно не отстает. Крио приземлился, парень. Наступает на хвост. Наступает. Тут меня так кривонуло просто потому, что я вы, выехал так. Немножко кривоватенько. За резвостью управления ее и надо прям очень так интенсивно подправлять, чтобы ровненько ехать. Так, тут главное, чтобы криво не вылететь. Не, нормально. блять. смотри, я еще могу финиш перелететь, нет? Сразу финиш практически, просто сходу. Типа, что и требовалось доказать. Вывод, лично по ощущениям, Италия гораздо лучше, чем Пария. Как-то так. Ну что, первое место. Спасибо, ребятки, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И увидимся в новых видосах. Пока.